Приветствую тебя на своем канале Тараторка. Так, тема расклада. Прогноз на май месяц для девы. Расклад общий, напоминаю, да. если срезонирует, слушаем дальше. Если нет, ну что, -что поделать? Придется вам ждать следующего месяца, да. Вот. Так, что еще хотела сказать. Что еще? Что еще? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, предлагайте темы для раскладов, а я по мере возможности буду их выкладывать. Так, девы, что вас ждет в мае месяце? Так, а с чем связано, пожалуйста, скажите... Еще подробнее. Ну, короче, тут все об одном говорится, о том, что какой-то вопрос у вас незавершенный, который вас будет тяготить даже в мае месяце. То есть как-то так. Есть какой-то диссонанс, связанный с духовным аспектом и разумом. Дисбаланс между этими вещами, да. Который будет вас тянуть на дно на дно, то есть а, неудовлетворенности. Так, Окей, а что еще можете сказать карты? Есть такое. Впечатление, что вы хотите поменять немножко свой уклад жизни, и чтобы семья вас поддержала в, новое, в реализации нового... Извиняюсь, сейчас я сниму, она на шкаф залила. Так, женщина. Иди сюда. бы полазить где-то. А, так. О чем я говорила? А, да. Некоторые из вас захотят... Заняться а, самозанятостью. Вот об этом тут речь. И для этого вам нужна поддержка семьи. А, семьи, родного дома, да, близких людей. А, в принципе, я вижу здесь потенциал. Для этого у вас а, ну, будет благоприятное время в мае месяце. Можете этим вопросом заняться. Возможно, из-за этого у вас были... Вот эти, вот это была неразбериха, да, между ментальными э э и духовными, да, э струнами. Но это вам было... позволит как бы все наладить внутри себя. Еще что я не могу сказать? Ну да, это ваше предназначение на самом деле. Так, что еще в мае месяце ждут? Ждет вас девы. Будет подтягивать у вас назад а, прошлое. Прошлое, прошлое. Наверное, это связано с работой. Да? На прошлой работе будет тянуть. Как-то пытаться задействовать. Но вы не ведитесь. Потому что вы либо одним занимаетесь, либо другим. Так, что еще карты скажут нам на месяц? Так... Тут о здоровье я почему-то вот это, об этом вижу, вопрос. Здоровье. О здоровье. Сейчас, секунду, дверь прикрою тут он... Опять же, кошка шумит. Так, смотрите, вопросы связаны со здоровьем. О чем тут речь идет? О том, что э, из-за ваших опасений... Э, э, о думах о том, что вас, возможно, не воспримут всерьез, там, да, в вашем новом начинании, ваши близкие, оно очень сильно истощает вас и даже может пойти по физике. Поэтому вам нужно этот вопрос в мая месяце завершить уже и принять окончательное решение, чтобы уже начать действовать, обустраиваться да, для новых начинаний и свершений. Вот об этом тут речь идет. Окей, что-нибудь еще давайте вот ещё. Что вас ждет дело в мае месяца? Смотрите, могут объявиться а, а бывшие воздыхатели, да, ну, я не знаю, бывшие партнеры. Пытаться до вас как-то достучаться. Через соцсети, возможно, через а, знакомых, знакомых, знакомых, да, как обычно это происходит. Вот. Что еще? пытаться как-то, знаете, выстроить с вами отношения, да, возобновить их, вернее, да, втереться в доверие, но вы вы будете неполебимы, ну, как бы для себя все решили. Но, с другой стороны, это вам, знаете, даст какое-то чувство м -м, сладкой стомы в душе, да, что вот, короче, приполз или приползла, таки, да. Вот это вот, конечно. Некое чувство удовлетворенности вы получите от этого. Что, какие-то ожидания в чем? Ну, сразу вы плодов не получите при если к ней за месяц вы там хотите каких-то огромных, а, не знаю, золотых гор. Нет, конечно, но мы все взрослые люди, да, но это огромное даст вам духовное духовную пищу, вот о чем тут речь идет, так что на этом, наверное, я закончу с делами, надеюсь, вам было полезно, а -а оставайтесь на моем канале, просмотрите другие видеоролики, я буду стараться, если вам это откликнется, да, тема а -а ежемесячных раскладов прогнозов, да, на -а будущий месяц, да, то будем пилить видосы регулярно, да, и... Предлагайте свои темы для раскладов, я буду их по мере Ой, извиняюсь. по мере возможности выпускать, вот, надеюсь, я была вам полезна. На этом я с вами прощаюсь, оставляйте обязательно свои комментарии, всем пока-пока.